Бисмиллях, ассаляму алейкум и рахматуллахи дорогие братья и сестры, сегодня мы проходим 12 урок И на этом уроке мы с вами будем проходить букву Х Буква Х Итак, буква Х надо писать, разукрашивать, научиться ее правильно писать И слово на букву Х Хади Катун Хадикатун. Итак, буква ха. Аль-хамдулилахиробилаламин. Уссалатуа саламу ала ашрафилан и ала набийина мухаммад саллаху алихи васхабихи аджмаин. Буква ха. Хадика. Парк. Парк. Итак, здесь мы должны слова прочитать, которые заканчиваются буквой ха. Итак, первое слово. Фалях, фалях. Это тот, кто на, на поле работает много, крестьянин. Фалях, фалях. Здесь нужно поставить значок. Если вы увидели в конце букву Х, значит ставим значок, галочку. И пишем внизу слово это, фалях. Дальше, наджах, наджах, наджах. При успеянии. Наджах. Ахлям. Ахлям. Ахлям. То есть у кого-то есть какие-то мечты, мысли какие-то интересные. Вот это ахлям. Ахлям. Мечты или сны, может быть, даже. Мифтах. Следующее слово. Мифтах. Мифтах. Ключ. Мифтах. Нужно будет внизу написать это слово мифтах и поставить галочку, где в этих словах есть буква Х в конце слова. Итак, это вот мифтах. И последнее слово «масбах», масбах. Масбах. Масбах место, где купаются сибаха. Масбах, бассейн. Бассейн. Итак, перед нами пять слов. фалях, наджах. Ахлям, мифтах, масбах. Значит, все слова, в которых в конце слова будет ха, вы должны пометить галочкой. Второе задание. Акро аль-калиматат аль-Атия. Нужно следующие слова прочитать. Хакам. Хакам. Хакам. Первое слово. Хакам. То есть судья. Хусамун. Хусам. Хусам. Второе слово хусам имя человека. Хусам. А можно еще сказать это меч. Хусам меч. Хамаля третье слово. Хамаля, ха Третье слово носить. Что-то нести. Хамаля. Что-то нести. Харис. Четвертое слово. Харис. Харис. Четвертое слово Харис. Охранник. Харис, сторож. Харис, харис. Сторож, охранник. Харис. Дальше Хамид. Хамид. Хамид, имя мальчика. Хамид. Дальше. Лехайко. Лехайко. Лехайко. Лехайко. Догонять. Лехайко. Лехайко. Догонять. Ляхеко. И последнее слово у нас фареха. Фариха, Фариха это радоваться, ликовать, веселиться. Фариха. Хакем. Хусам. Хамаля. Харис. Хамид. Ляхеко. Фариха. Смотрите. Здесь есть имена и здесь есть глаголы. То есть здесь есть имена, это осма. Исм, имя, исм переводится по-арабски, исм. А глагол фиаль. Вот фиаль, особенно фиаль мады, прошедшего времени, он будет заканчиваться на фатху. Запомните, фатха в конце у него. Например, здесь мы видим хамаля. Ляхеко ФАРИХА Три глагола здесь есть. И также есть здесь имена. ХАКАМ ХАКАМУН ХАКАМ – это имя. ХУСАМ – имя. ХАРИС – имя, ИСМ. И ХАМИД – ИСМ. Здесь четыре ИСМА. Потому что у них на конце ТАНВИН. Танвин дома стоит. Здесь, правда, не нарисовано, но там есть танвин. А, это, а танвин является признаком исма. Итак, хакем, хусам, харис, хамит это имена, а хамаля, лахеко, фареха это уже глаголы. Глаголы прошедшего времени. Потому что у них на конце фатха, фатха. Кстати, слово ФАТХА, там также есть буква ХА. МАСБАХ. Произошло это от слова сабахон. Давайте посмотрим. САБАХА – это глагол. САБАХА – плавать. САБАХА – плавать. Смотрите, на конце ФАТХА стоит. Глагол МАДЫ, прошедшего времени, САБАХА. Плавал, значит. Он плавал. Сабаха. Он всегда будет заканчиваться на фатху. А имя, например, плавание, давайте напишем. Сабахон. Сабахон. Вот это исм. Смотрите, у вас первое слово Сабаха это фиаль, потому что у него признак есть фиаля на конце фатха, а есть сабахон, танвин на конце. Танвин это уже признак исма. Значит. Первое слово «сабаха» это «фиаль», а «сабахун» это «исм». «Фиаль» и «исм». Смотрите, «сабахун» – плавание. А как же само слово «бассейн»? Как же мы можем написать «бассейн»? Давайте, смотрите, внимательно. Сначала мы будем писать «место», «мим» – ставим «место, где плавают». «Место, где плавают». И получится «масбах». «Масбахун». Масбахун – место, где плавают. Бассейн – Масбахун – место, где плавают. Это тоже Исм, потому что на конце у него, смотрите, Танвин Домма стоит. Масбахун – хун. Видите? Здесь у нас три слова есть. Сабаха – это фиаль, Сабахун – это Исм, и Масбахун – это Исм. Признаком Исма является Танвин Домма на конце – а признаком фиоля на конце фатха, сабаха. Смотрите, ну давайте же доделаем наш бассейн, красивый бассейн, масбахун. Чтобы там все имелось в этом бассейне. И, коф и кофешоп там. Итак, масбахун. Здесь у нас масбахун, потом у нас там вышка для ныряния, потом еще... Водная, водная горка должна быть. Давайте сейчас это все. Сейчас это все мы доделаем. Вот такой вот будет у нас красивый, красивый масс-бахун. Бассейн. И зонтики там. Смотрите, и шезлонги всякие для загара. Итак, масбахун. Еще мы добавим горку для того, чтобы скатываться. Для того, чтобы можно было скатываться прямо в бассейн с этой горки. Так, так, так, сейчас, сейчас, сейчас, дорисуем. Так, это... Угу, лестница появилась. Так. Название кафе. И вот она, горка будет у нас. Так, вот здесь будет горка, которая сразу будет скатываться в Масбах. Сразу в воду, в бассейн будет. Скатываться. Итак, масбахун. Запомнили масба от слова сабаха, сабахун, масбахун. Масбахун. Есть. Все. Переходим к следующему заданию. Масбахун это у нас бассейн. Здесь мы должны читать слова и написать. Например, фусха. Итак, слово «фусха». «Фусха» – отдых, прогулка, поездка. «Фусха» – отдых. «Ахрису». Смотрите. «Ахрису». «Ахрису». «Ахрису». Что-то я хочу сильно. Я хочу что-то сильно. «Ахрису». Я что-то хочу, желаю. «Ахрису». «Масфуфа». И последнее слово «масфуфа». Мы это слово уже проходили. Масфуфа. Масфуфа. От слова «соф». Масфуфа – это у нас расставленный в ряды. Масфуфа. Расставленные в ряды. Расставленные в ряды. Здесь внизу вы должны просто написать, где у нас «альмакта». «Ассакин». «Макта». То есть часть. Часть слова который на сукун заканчивается. Например, первое слово «фусха» – прогулка. Мы пишем «фус». Дальше «ахрису» – я что-то хочу, сильно желаю. «Ах» – я пишу «ах». Или «масфуфа», масфуфа – где у нас на сукун заканчивается вот этот отрывок слова мы должны записать. Итак, «масфуфа» – это у нас мы сказали выстроенные в ряд. Например, вот машины. Выстроенные в ряд. Когда их ставят на продажу или на гонках, или еще где-то, вот они масфуфа, магазины выставлены на прилавках вещи масфуфа, масфуфа, масфуфа, масфуфа, масфуфатун. Дальше вы должны писать. Четвертое задание. Я должен писать то, что мне читают под диктовку. Что мне читают под диктовку. Я должен написать. Восемь слов я вам сейчас прочитаю, и вы должны будете их написать. Итак, первое. Хадика. Хадика. Хадикатун. Или хадика. Второе мифтах, мифтах, мифтах, ключ. Хадика – это сад, парк, мифтах – это ключ. Фатаха – открывал. Фатаха – глагол фиальмады в прошедшем времени. Фатаха – открывал. Фатаха – третье слово, фатаха. Дальше. Масбахун, масбахун. Масбахун от слова сибаха. Это у нас бассейн. Масбахун. Четвертое слово. Масбахун. Хайван. Хайван. Хайван. Животное. Хайван. Животное. Хайван. Животное. Пятое слово. Ахрису. Ахрису. Я хочу, я желаю. Ахрису. Ахрису. Ахарису. Следующее слово у нас будет Хамид. Имя мальчика Хамид. Хамид. Хамид. Хамид. хамид. И еще одно слово последнее мы возьмем. Хейсан. Хейсан. Конь. Хейсан. Хейсан. Акро аль-Калимат. Я читаю слова ⁇ Тумма уджарриду аль-харфа ⁇ Я должен прочитать ⁇ Хакам ⁇ Хакам, судья. Хакам. Ха-фатха. Ха. Хакам. Хакам. ⁇ Лехайко ⁇ Ха. Скесрой. Хи. Ха. Ха-хай. -хи. Лехайко. Лехайко. Лехайко. Это у нас глагол. Мы сказали, что ⁇ Фиаль-Мады ⁇ Глагол-Мады ⁇ он заканчивается на фатху. Значит, ляхеко. Догонять. Догонять кого-то. Хусам. Хусам. Имя мальчика. Хусам. Или еще может быть меч. Меч. Хусам. Ну и хадика. Хадика парк. Парк развлечений. Парк может быть хадика-туль-хайванат. Хадика-туль-ажжар. юр. Может быть. Парк птиц, парк цветов, может быть, хадикат у зугур, хадикат хайванат, животных. хадика вот перед нами хадикат. Так, буква Х, смотрим, Х в начале, как пишется, Х в серединке, Х в конце, и слово мефтах, она как раз в конце, буква Х у слова мефтах. Буква «Х» в конце и «Х» самостоятельная. «Ха». «Хадика». «Хадика». Ну, давайте же нарисуем «Хадику». Создадим «Хадику». «Хадика». Итак, мы создаем парк. Парк развлечений. «Хадикатун». Давайте же напишем это слово. «Хадикатун». «Ха». Ди -катун, -катун. Смотрите, заканчивается на танвин, домму. Имена, они заканчиваются на танвин, домму. Запомните. Глаголы, фиали, они не за... у них нету танвина. У них нету ни танвина доммы, ни танвина фатхи, ни танвина кясры. Только танвин есть у имен, У имен, У асма. То есть, исм. Когда вы увидите Танвин, вы скажете, это Исм. А еще может быть Исм, признаком Исма, Алиф и лам впереди. Алиф и лам, Значит, у имен есть признаки, по которым мы узнаем, что это имена. Что это имена. Значит, Танвин. Вы теперь знаете хадиха Это скажете, это Исм. Это имя. Почему? Потому что у него на конце дома. Танвин дома. А теперь, если мы алиф лям поставим, аль-хадирка. Аль-хадирка. Аль это тоже признак исма. Тоже признак исма. Но запомните еще одно правило, что алиф и лям и танвин вместе в одном слове никогда не будут. Никогда не будет алиф лям вместе с танвином. Запомните это правило. Запишите. Никогда вы не увидите алифлям вместе с танвином. Они друг с другом не могут находиться вместе в одном слове. Они являются признаками исма, но вместе они не будут никогда. Итак, аль хадикату Это исм, потому что у него алифлям. Или хади -катун. Это и сам, потому что у него танвин на конце слова. Запомнили. Значит, у имен есть два признака. Вы уже узнали, что у имен есть два признака. И первый признак это танвин, а второй признак это алиф и лям. И эти два признака вместе не могут быть в одном слове. Никогда. Либо алиф лям, либо танвин. Это теперь вы запомнили. Баракаллауфийкум. ВАЖАЗА ХАЙРАН Переходим на следующее задание. На следующем задании мы должны просто писать, много-много-много писать букву ХА. ХА в начале, ХА, ХА в начале слова, ХА в серединке слова, вы должны писать эту букву, и ХА в конце, ХА в конце, и ХА самостоятельную. Буква ХА самостоятельная. И так до конца этого э, листа. И у нас слово, картинка у нас масбахун. Если вы не запомнили, ма – это место, где купаются. Место, где купаются. Масбахун – бассейн. Следующее. Хадика – картинка у нас. Здесь мы, задание седьмое, я должен прочитать, потом я заполнить должен буду слова которые, буквы, буквы дописать, которых не достает. И потом написать дальше уже до конца, до самого низа, уже все эти слова. Значит, хамаля, носил, хамаля, ляхико, то есть догонял, масбахун, масбах, бассейн, фареха, фариха, радовался. Значит, где буквы отсутствуют, вы должны дописать. И потом все эти слова, все четыре слова, вы должны уже до конца этой страницы написать самостоятельно. Ну и последнее задание у нас, как всегда, текст. Текст. Хайаван. Хадикатуль Хаявани, парк, Парк животных. Парк животных. Парк животных. Здесь в обоих словах есть буква ХА. Итак, читаем. ЗАГАБАТ Отправилась. Смотрите, ТА с СУКУНом это признак того, что это слово, это фиаль, глагол женского рода. Она отправилась. Отправилась ХАНАН. ХАНАН это имя девочки. ХАНАН. ЗАГАБАТ, ХАНАН, МАА, вместе с Фарекль мадрасати с группой, школьной группой. Фарек это группа, аль – школы, то есть со своей группой и школы. Фирехлятин, фирехлятин. Смотрите, фи рехлятин. Рихля это путешествие, поездка. Фирехлятин и заканчивается рехлятин на касру, на танвин касру. Потому что впереди стоит «фи». Из-за этого харфа «фи», это называется «харфульджар», из-за него слово «рехлятин» теперь оканчивается на «касру». «Фи Никогда вы не прочитаете «фи-рехлятун», «фи-рехлятан». Потому что «фи» делает «касру» на слове. «Фи» делает «касру» на слове. И «фи» является признаком «исма». Запомните признаки ИСМА. мы сегодня, про... сегодня мы с вами проходили, что у имен есть признаки алифлям и танвин. Вот еще один признак – это фи. Фи, если придет, оно будет приходить перед именем. Фи рехлятин. Это тоже нужно запомнить. Дальше иля хадиқати, иля хадиқати, иля хадиқати, аль хаявани, хаяван. Животные. Итак, Иля Хадиркатиль Хаявани. Хадиркатиль Хаявани отправилась в парк животных. Вахунак, вахунак, и там. Там, хунак, это там. Там, шахадат, альхимаро. Шахадат, альхимаро. И там она увидела асла, Альхимар, осел, алвощий, дикий, дикого осла. Альхимар аль и у Корни, один рог, рок. у него на, на голове один рок. мы его называем носорог, у него на рог, и у него на и и также она увидела там тимсаха. Тимсах это крокодил. Вахуая сбаху. А он плавает. Фильбухайрати в озере. Бухайра это озеро. Вальхайсона. А также она увидела там коня. Хайсон. я кулю. А он кушает. Миналь Хашаиши. Миналь Хашаиши. Хашииш, Хашаиш это трава, сочная трава. А он кушает траву. Потом она попросила Мин Муали Матиха свою учительницу, от своей учительницы Антаркаба Хейсонан, чтобы она села верхом на коня Гя Уарафи Котуга, она и ее подружки, Рафи Котуга и ее подруги. حديقة الحيوان ذهبت حنان مع فريق المدرسة في رحلة إلى حديقة الحيوان وهناك شاهدت الحمارة الوحشية ووحيد القرن والتمساح وهو يصبح في البحيرة والحصان وهو يأكل من الحشائش Сумма талабат Вот такой вот интересный текст Значит парк животных Отправилась Ханан Вместе с группой Вместе со школьной группой В путешествие, в поездку В парк животных Там она увидела Дикого осла И носорога Потом и крокодила, а он плавал в озере, и коня, который кушал траву, потом попросила она, то есть Ханан, свою учительницу, чтобы могла сесть на коня она и ее подруги. Барак Аллаху фикум. хайран. Хайрал سبحانك اللهم بحمدك أاشخد الله إها إلى أنت أستغ في ركاتوب إليك